Мужчина, как звучит, не правда ли? Согласны? Мужчина вымирают. Жаль. По сути, каждый вид прекрасен. Умный, здравый разум и сильный, мужественный стан. И пусть я не согласна с этим, но силы шепчут мне. Очнись! Каждая из вас ждет на планете свой упакованный мужской сюрприз. Вы выбираете их сами – красивых, жестких, боевых, худых, накачанных, с усами, постарше или молодых. Огститесь а женщин их мало, всего один на много женских душ. Не раздувайте своей драмы, ведь выбор сделан, что за грусть. А от себя, скажу вам честно, ведь выбираем мужчины. И если выбор будет тщетным, внутрь себя внимательно взгляни. Девчоночки, красотки, мы богини, давайте же ценить мужчин, любить. Конечно, в случае, если они живые, ведь есть и те, чьи души не спасти. Мужчина доминант на планете, и это мы признать должны. Ой! Как не хотелось бы нам видеть себя сверху, мы этот трон можем в единстве обрести. А если мы хотим семью и деток, то будьте осторожны при ходьбе по сильным разумам мужским сердцам. Ведь где-то тот самый родит, тот, кто по судьбе.